Всем подписчикам привет! Наступили переходные периоды, времена между осенью и зимой, и возникает проблема в застывании замков. Человек, придя в погреб или гараж, который закрывается на весные замки особенно, не может попасть, потому что у него застывает цилиндровый механизм. Вода попадает в механизм цилиндра, то есть тот, который поворотный, где находятся штифты все, и эту воду нужно чем-то выгонять или прогревать замок или еще всякие жидкости использовать, то есть горянка, еще специальный размораживатель замков, чтобы эту проблему решить на всю зиму, я поступаю простым образом. Нужно осенью, пока еще не возникла эта проблема залить в цилиндровый механизм жидкости не застывающие и смазывающие. Я применяю простую тормозную жидкость, которая используется в гидросистемах тормозов автомобилей. Дот 4, Роса, можно красную еще старую БСК, если найдете, она тоже не застывает весь диапазон. Вы берете эту жидкость тормозную. И внутрь цилиндрового механизма с помощью или отвертки, или шприца помещаете какое-то количество небольшое этой тормозной жидкости. То есть за счет капиллярного эффекта она у вас попадает. Или можете использовать шприц одноразовый, то есть загонять в этот цилиндровый механизм вот эту жидкость тормозную. Когда вы эту процедуру проделали, у вас должна эта жидкость попасть во все штифты. То есть вы должны вставить ключ и ее там поворачиванием разогнать. То есть, чтобы она проникла полностью в цилиндровый механизм. Потом у вас этот механизм будет всю зиму вполне свободно открываться и закрываться. И самое главное, не будет застывать. Застывать в лед, вот таким вот образом на всю зиму вы избавитесь от проблемы замерзшего замка спасибо всем за внимание если я кому-то помог этим советом подписывайтесь на канал будет много интересного